Кафе «Восток» представляет. Вкусные новости Ставрополя. Кулинарный блокнот. Роллы «Филадельфия ВИП». Составляющая – нори, рис, сыр, лосось. Роллы «Филадельфия ВИП» для тех, кто ценит изысканность. Кафе «Восток». Доставка – 660 600. С нами Новости Ставрополя вкуснее.